Юра началась в 2014 году, и мы занимались помощью на дорогах. Мы делали сервис, который позволяет вызывать эвакуатор, так же, как это возможно в Яндекс.Такси или в Uber-приложениях. После этого мы добавляли услуги, мы добавляли трезвых водителей, помощь на дороге, консультации юристов, механиков и так далее, и возникла необходимость в клиентской поддержке. И тут мы случайно попали в такую область, как процессинг естественного языка и чат-боты. И начали делать чат-ботов. После этого к нам пришли несколько больших компаний и сказали, что мы тоже хотим оптимизировать свою поддержку. И через какое-то время, абсолютно случайно, мы пришли к тому, что это приносит денег больше, чем приносит классическая наша разработка, классический бизнес, помощи на дорогах. Но и на этом мы не остановились. У нас то и дело постоянно возникали задачи, где чат-бота, как текстового интерфейса, не хватало. Нам постоянно нужно было что-то распознавать, например, документы или распознавать паспорта и так далее, то есть тоже автоматизировать рутинную работу. И так случайно мы попали в такую штуку, как компьютерное зрение. Параллельно мы э, собрали команду для участия в соревнованиях по программированию, для хакатонов, и начали очень много участвовать вот в подобных ивентах, довольно много выигрывали. И так получилось, что спустя, наверное, три года, в 2018 году, Появилась компания Euro Data Lab, которая базируется в городе Наполис и которая занимается компьютерным зрением. Вот. Так мы до этого докатились. докатились. будущем трендов я прям боюсь. В нашей сфере очень сильно будет развиваться компьютерное зрение. Вот. А, будет прям развиваться очень сильно. А, интересно будут развиваться голосовые ассистенты. Они пока еще не нашли свою форму, но уже в Америке, например, продано 65 миллионов колонок и большинство из проданных это Amazon Alexa вот, потому что они позволяют, вот, ассистент Алекса позволяет очень много функций делать. И мне кажется, все новое будет на стыке появляться. Ну, например, к вам идут ваши родители, и ассистент их распознает. Это уже технология компьютерного зрения. И вам говорит, что к вам идут родители. Ну, например, так, э, из простого. Или вы просите ему поставить какую-нибудь клевую песню, и срабатывает рекомендательная система, это область Data Science. И вам с какого-то сервиса, типа Яндекс Музыки, подтягивают песню. Поэтому, я думаю, тренд это... Процессинг языка в виде голосовых ассистентов и колонок. Да, их сейчас очень много выходит. И в этом году и Сбербанк, и Mail.ru, и Тинькофф, и Google Assistant представили свои ассистенты. Или вот сейчас представят. А, есть Siri, есть Алиса. А, наверняка китайские наши коллеги тоже что-то покажут. Вот, поэтому вот этот тренд у нас появился. Ну и компьютер Vision, конечно. Пока это а, система контроля а, трафика людей. То есть система распознавания лиц, наверное, сейчас ключевой тренд в этом году. А это крайне сложная технология, прям вершина пока сложности технологической с точки зрения биометрии. И считаете ли вы, что технологическим предпринимательством нужно уже начать заниматься со школьной скамьи? Ну, затея это все очень хорошая. я бы сказал, очень мило. Вот, вряд ли из того, что они придумали, доживет хотя бы до прототипа. Вот, потому что пока они соревнуются в искусстве презентации, что немаловажно, потому что это первые шаги. Хотя, с точки зрения темперамента, я думаю, что у некоторых ребят получится наука. Это очень важная часть, потому что технологическое предпринимательство невозможно из R&D, из такой штуки, как research and development. По-русски это называется неокр, кажется. А с другой стороны, там точно есть ребята с абсолютным предпринимательским навыком, довольно смелые, дерзкие, и которым хватит силы, споткнувшись много раз, продолжать делать что-то. Неважно, что на самом деле. И даже то, что они уже в 16 знают какие-то базовые истины, они знают примерно, что там есть доходы и расходы, есть какая-то экономика Они примерно знают, что продукт должен решать проблему Они примерно знают, что продукт это не только упаковка, но и какая-то база, какая-то технология внутри И зная это в 16 лет, я думаю, что стартануть им будет чуть попозже гораздо проще, чем... Нам, которые этого не знали. Так что это хорошая штука.